Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Записываю ряд видео, появилась уж такая интересная традиция, когда я в отпуске, то пишу интересные мысли, видео. Сегодня у нас будет первое видео из этой серии, то есть ответ на вопрос, когда наступит кризис. То есть в последнее время очень много вопросов возникает, будет кризис или не будет, и была очень нервная осень, 2018 года, есть достаточно позитивное начало 2019 года, и многие все-таки находятся в вопросе, то есть будет кризис или нет. Я неоднократно говорил в своих видео, в своих курсах, что и являюсь в принципе как таковым сторонником цикличной экономики, что есть циклы роста, есть циклы падения. И сама по себе природа экономики, в которой мы живем, мировой экономики, заключается в том, что у нас есть деньги. При этом, когда деньги, становят, когда деньги дешевые, всем хорошо, все растет. Когда деньги дорогие, соответственно, все падает, все снижается. И вопрос, будет кризис или не будет, он не стоит. Как только деньги станут дорогими, то в этом случае будет кризис. А глобальными игроками, которые предоставляют ликвидность, глобальными игроками, которые предоставляют деньги, являются центробанки. То есть ведущими банками, которые предоставляют мировую ликвидность, является Федеральная резервная, Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки, то есть ФРС США, Банк Америки. Второе – это, соответственно, Европейский центральный банк ЕЦБ, третий – это Банк Японии, ну и четвертое немножко отстраненная, да, потому что экономика все-таки более закрытая китайская экономика, то есть есть Банк Китая. И в этом случае нужно смотреть, что происходит с мировой ликвидностью, что происходит с деньгами, насколько они дешевы или насколько они дороги, что является ключевым для удорожания денег, то есть когда деньги становятся дорогими. Если говорить о Федеральной резервной системе Соединенных Штатов Америки, то согласно закону о ФРС, ФРС таргетирует два ключевых составляющих – безработицу и инфляцию. То есть, если у вас безработица находится на высоком уровне, если у вас инфляция находится на низком уровне, то в этом случае процентные ставки находятся на низком уровне. То есть, у вас занятость населения очень высокая, то есть, экономика перерабатывает все рабочие ресурсы и трудоустраивает, люди получают заработную плату и достаточно хорошо а, и активно тратят, потому что у них, они все трудоустроены, да, они верят в прекрасное завтра, в будущее и в этом случае получается, что первым ключевым фактором, первым показателем является уровень безработицы. А вторым ключевым фактором является инфляция, то есть, насколько у вас высокая или низкая инфляция. Темпы инфляции, уровень инфляции, зависит от того, насколько у вас экономика успевает за потреблением. То есть представьте себе, что у вас есть низкий уровень безработицы, все население трудоустроено, все работают. Да? Соответственно, к чему это приводит? К тому, что все заняты, активно потребляют. Компании больше производят. Если компании больше производят, то, соответственно, они больше зарабатывают. Если они больше зарабатывают, они платят более высокую заработную плату. Люди уверены в завтрашнем дне начинают активно тратить. У них остаются излишки, этих излишков становится все больше. Они начинают брать кредиты, банки активно кредитуют в этом случае. Они еще активнее тратят. И, то есть получается некий такой снежный ком. То есть начинается активная трата, активное потребление. Активное потребление в свою очередь приводит к тому, что экономика реальная, уже не поспевает с реальным потреблением и происходит разгон инфляции, то есть начинает расти инфляция. Товаров недостаточно, а желающих купить эти товары достаточно много. И в этом случае мы приводи, получаем дисбаланс, реальная экономика не поступивает за темпами потребления, начинается инфляция и это второй показатель, который таргетирует ФРС. Да, то есть инфляция начинает разгоняться и в этом случае при разгоне инфляции. Ну, это становится достаточно опасно для экономики, да, то есть, денежные средства начинают обеспи... ну, обесцениваться. Поэтому, когда говорят о приближении или отдалении кризиса, то есть, почему в последнее время много разговоров про это? Потому что есть такой индикатор, то есть, если вы хотите понять, будет кризис или нет, смотрите на уровень безработицы, ну, наверное, в первую очередь США, да, так как Потому что США идет впереди планеты всей, с оглядкой на США действует ЕЦБ и Банк Японии. И то есть, зачем нужно следить? Нужно следить за инфляцией, то есть, какие темпы инфляции в Соединенных Штатах Америки. И второе – это следить за уровнем безработицы. Что можно констатировать сейчас? Можно констатировать, что безработица находится на исторически низких значениях в Америке. Я говорю именно про Америку сейчас. А при этом инфляция разгоняется, да? то есть темпы роста инфляции немного напрягают Федеральную резервную систему США, и, соответственно, они начинают процент, повышение процентных ставок. То есть, если посмотреть индикатор по инфляции в Соединенных Штатах Америки, можно увидеть, что ФРС превентивными мерами где-то на 1-2 квартала повышает процентную ставку. Что значит повышает процентную ставку? делает деньги более дорогими, чтобы сдержать инфляцию, чтобы сдержать потребление, при всем при том, что безработица на низком уровне, да? то есть люди в принципе работают. И в этом случае деньги становятся дорогими. Если деньги становятся дорогими, происходит обратный эффект. Деньги становятся дорогими, стоимость кредита вырастает, Стоимость обслуживания кредитных карт из-за увеличившегося кредита увеличивается, и уже люди не так активно готовы употреблять. То есть они снижают потребление, потому что кредиты становятся дорогими. И в этом случае инфляция постепенно замедляется. То есть, соответственно, вот ФРС, он, она система, она таргетирует непосредственно инфляцию. И почему мы говорим о кризисе? О том, ну, то есть потому что, скорее всего, будет разгоняться инфляция. Когда он конкретно произойдет никто не знает, да? но если вы хотите разбираться и понимать, то обращайте очередь, в первую очередь внимание на показатель инфляции и показатель безработицы в Соединенных Штатах Америки. Есть такой очень популярный индикатор – спред между двухлетними и десятилетними облигациями. Соответственно, когда этот спред уходит в нулевое значение, то есть разница между доходностью облигаций краткосрочных и облигаций долгосрочных он уменьшается. То есть получается вы на коротком промежутке времени получаете точно такую же доходность, как и на длительном промежутке времени. И вот это всегда спред около нулевых значений, когда достигает через 2-3 квартала происходит рецессия. Поэтому когда наступит кризис, как резюме, никто не знает и никто на это ответить не сможет. Если вы видите, что кто-то с определенной толикой вероятности говорит, что кризис произойдет тогда, ну не верьте этому человеку. Второе. Когда произойдет кризис, тогда, когда будут повышены процентные ставки в Америке, этим критическим уровнем, наверное, является уровень 3,5-4% стоимость денег в Америке. А это ну, Ожидание этого достаточно высокие, потому что инфляция разгоняется, а безработица на низком уровне. И поэтому обращайте внимание на эти показатели, понимайте как устроена экономика, и то есть вот для вас это является ключевыми параметрами, да, то есть, на что стоит обращать внимание. А, поэтому на этом, наверное, все. В первом видео, может быть, немножко сбивчиво получилось но я постарался вот объяснить, от чего зависит кризис – это дорогие деньги, от чего зависит стоимость денег – это инфляция и безработица. И конкретный показатель, который указывает на приближение кризиса в перспективе полугода 9 месяцев – это спред между десятилетними и двухлетними облигациями Сейчас очень много позитива на рынке кто говорил, что все будет достаточно хорошо, они сейчас в плюсе по сравнению с теми аналитиками, которые заявляли о каких-то апокалиптических э, историях, которые могут быть в начале 2019 года. Но давайте в нашем следующем, втором видео поговорим о том, что же происходит конкретно сейчас на рынке, что делать обыкновенному инвестору в настоящий момент. На связи был Максим Петров, надеюсь, что было полезно и интересно, увидимся в следующем видео, до свидания.